Гоночная серия G-Drive СМП РСКГ готовится закончить сезон. Впереди финальная гонка, которую будет принимать Грозный, а предпоследний, пятый по счету этап, проходил на перестроенной трассе игора Драйв, что расположено под Санкт-Петербургом. Петербургский этап главных гонок страны по плану стал завершающим для участников трех классов. Кроме того, в одном зачете победитель определился досрочно. А в остальных турнирная ситуация перед финалом заметно поменялась. В топовой категории Туринга официальные результаты субботних заездов соответствуют порядку пересечения финиша. В тройку призеров вошли Дмитрий Брагин, Захар Слуцкий и Егор Фокин. Примечательно, что все они выступают на разных моделях: Audi RS3, Hyundai i30 N и Lada Vesta. Во второй гонке Брагин тоже пересек финиш первым, однако судьи посчитали его борьбу некорректной и в итоге перенестили пилота на четвертое место. Впрочем, Брагин подал апелляцию, так что нынешние результаты числятся предварительными. Пока победителем считается Кирилл Ладыгин. Второе место у Павла Кальмановича, а третье у Артема Слуцкого. В категории «Суперпродакшн» судьи утвердили итоги без изменений после финиша. Первым стал сам Велос Каянс, вторым — Леонид Панфилов, третьим — Роман Голиков. И снова возле подиума выстроились машины трех брендов — Subaru, Lada и Honda. В воскресенье заезд выиграл Иван Чубаров. Субботний триумфатор искаянц сумел получить статус серебряного призера, а Голиков вновь бронзового. В туринглайте фальстарт позволил Андрею Масленникову захватить лидерство, но затем штрафной проезд по пит отбросил его далеко назад. Петр Плотников и Николай Карамышев носили на Дмитрия Дудрева, но тот пропустил вперед только Плотникова. В воскресенье пилотон участников не сумел ничего противопоставить Николаю Карамышеву, который на первых кругах вышел вперед, создав хороший отрыв. В тройку также пробились Масленников и Плотников. В категории S 1600 утвержденные итоги отличаются от тех, что мы наблюдали на финише. Судьи посчитали борьбу Даниила Хорошуна и Ильи Родзькина некорректной и наказали каждого 10-секундными штрафами, что разом отбросило пилотов на 5 позиций назад. Таким образом, второе место официально досталось Станиславу Новикову, третье — Василию Владыкину. И лишь Артем Антонов сохранил статус победителя. Во второй гонке на подиум поднялись Рустам Фатхудинов, Илья Родькин и Артем Волков. При этом заработанных очков Фатхуддинову оказалось достаточно, чтобы досрочно стать обладателем Кубка России.